Всем... Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрэнс и это приложение Ladybug. Ребята, у меня почти уже 1000 подписчиков, когда это выйдет, это видео, наверное, уже будет тысяча подписчиков, потому что я снимаю это 12 апреля. И мои видео смотрят 73% без подписки, поэтому подписывайтесь, а мы начинаем. Во. Так. Так, так, так, пойду прогуляюсь. Надеюсь, там кто-то на, ул на улице есть. Так, вроде бы пока что чуть -чуть. Или там все вымерли люди. Никого не видно. Так, так, тарак, так, так, так. О, привет, привет, Нино. Привет, что вы тут да. столпились? Что вы столпились у меня в магазине? Мы Слышишь, что а. самый умный? По голове сейчас стучу. Давай. Ты чё, быдло? Че пялишься? Он, он гопник. Давайте его отпинайте. Отпинайте гопник. Откуда у тебя торт? А. Ладно, ты купил торт. Фуч. Голодные люди сожрали весь торт. Ладно, пойдемте прогуляемся. Тут есть вне. ресторан, ресторан. Вон там нет. Олег вообще в Дубае отдыхает на море. Олег, Олег вымер, Олег вымер. Вот в этот ресторан. Тут есть а, суши, а, порода, порода Олег вымерла. Да, Олег, Олег умер. Да, вымер. Теперь нет оленгов. На, у тебя ди, на Слушай, пиццу. Е да, на, вот тебе тоже собакин пиццу. Ну, кто возьмет Ну, да, са. тебе надо, губник? Слышь, сам иди купи. Самый умный? Самый босс, что ли? Он да. бычара бычар на районе. Вы посмотрите на эту скотину. Она, а, идмте отсюда. Этот бык я тупой. Сюда. Слышь? Ты сам умный? Знаешь, что будет с твоими кишками, если я их от этого? Я их привяжу к яхте я и будем катать. 2009. Тебе чего даже 15? нет Боже. Все, иди вам посиди там с Натаниэль, Марко, Максом и, как ее зовут, там, такую полненькую. Но Милена. Не... Забыл. Себя осуждаем, балбес. Все, магазин закрыт. Ладно, посмотрим, Вообще. Так, так, так. Так, что это там? Um. Прям мистер Бак, там какие-то злодеи. Да. Прям мистер Бак, там злодеи. Злодеи. Нормально. Прям, всего это, это монстр, но это не то, А, нет, я еще мистер Бак. Не там, не важно, куда я иду. Ну ладно. Так, некуда, куда ладно, голосоваться вообще мистер Баку уже отправлено. Прием, мистер Бак, не Слышу не глухой, я слышал. Ты орал на всю Ивановскую. Ну, ты... не орал, ну ладно. Что ты делал? Себе говорил. Оставлял свое сообщение. Спрячься, житель. Тебе надо спрятаться. Где этот был беса? Убийца. Пойдем. На время, ясно? Я не вижу только okay. человека okay. еще одного. Okay. А. Привет, пойдем. Поговорим с тобой. Я тебя спрячу. Okay. <coughs> Ой, здравствуйте, Мэри okay. Вот, счет. Туда, чуть-чуть отойди, ты что тут прям на дороге. Давай, давай, давай. Вейс. Фигас, а, фигас. О, все, давай. Фигас, у тебя случайно не будет э, золотых яблок? Он здесь. Фигас, у тебя золотых яблок не будет? У меня есть. На. Спасибо. Мы же сейчас тебе, пашущим, мы заболеем. Не заболеем, если ты не больной человек. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Супер шанс. Что с людьми? Ладно. При не видно пока что. И он и не выходит, как бы. Ну да. Но в прошлый раз он выходил. прошлый раз? Не в прошлый. Не в прошлый. Но все равно он выходит. Да, давайте в воду. Он все равно... А он... Он не приземлится, он же летает. Мы не сможем его приземлить в воду, он же летает. Купиться. Идея, конечно. Кто говорил. Ну ты балбес, катаклизм. Ася, ты синтимонстр. Если ты даже, если так. даже если это даже если это солнцемонстр то бы выстрелить мы сделаем и, и, и, и он не сможет сделать. передай Давай коту еще, что чуть -чуть. он идет котоклич пока я на Гениально. пока что, я его умер? не буду вот как раз у меня прошел а комы нет но это он скорее всего монстр Раз не вылетела кома, значит это Сентимонстр. Потому что Перо не вылетает. Значит значит он возразит. Да нет, значит он все уже откинулся. Ну не факт. Где? Да, да. Он, он все... Да, да, да, получилось. Это Чудесный мистер Бак. Так, получилось, О, там получилось, получилось. Встретимся там, где ты мне давал телефон. Обязательно. Встретимся. Так, все, Суперкот мне дал, телефон. Или как его там звали? Так, дальше. Пойдем быстрее. Где я тебе давал? Пенсор, бак, вот... не думаешь, что ты наглюшь? Не думаешь, что иди нафиг. И не заходи сюда. Или мы тебя огреем? Пчела, я все вижу. Заберу талисман. Сори, это мне надо специально, чтобы всякие. А, так, где там быковатый? Пойдем бык. аккуратно только не свали. Куда заскам? Давай, скам. Я хочешь прям сейчас заскамлю? Ты офигел? Быдло. Че ты там стоишь? Уходи отсюда. А вот что ты там не стоишь? А, ути, ути, ути. а я тебе ути? притяну нафиг, понял? Упица. Кого ты еще заскамил? Не понял. Ага. Не заскамил. Не заскармил. Так, Рена, ты, ты на да? позиции. <связывая> <связывая> Рена, ты не видела? <связывая> Нет, я отвернулась. Где ты была, мне скажи, пожалуйста. А это секретное место. Я чуть не спалился. <связывая> Боже мой, я чуть не <связывая> спалился, <связывая> ладно. Заскайнул, заставил, просто уничтожил и переиграл. Где я был? Это секретно. Но если ты что-то увидел, знай. Придет баня, кстати, по башке стукнет, ясно? С зонтиком особенно. Всё, ты меня не про как у меня нано зано Защ... броня. Всё, Ля, ля ля ля ля ля ля ля ля лу лу лу лу лу ай Быковатый, привет. Яд да, отберно-пал. Иди на На ум. Смешная Просяц. шутка. Привет. Лиса бьёт бедного Кима. Кима. Бедный ким так, вообще... Ммм, за нами следит кто-то. какая это... лисичка. Не переживай, лисичка, следи. Месье Пёсик, а как можно мне дать? Я пройти не могу. Нравильно. Лёви, то что? Не И понял. карточку дай, пожалуйста. Домой. Ладно. А, слышь, быдло. Ты чё, ты делал, там вообще это мой дом. Ну всё, тебя выселили. Я снять к себе, Нет, быдло. Да. А, а у меня послал. дом закрыт. Адрен, не знаю, бедного <свяк> Кири, а, У меня а, дом да, закрыт. Дом. Ты не зайдёшь ко мне домой. вода почему вот, да. я купил да вот иди в свой бывший дом нет, нет. красный гриб зачем да. зачем мне гриб я... красный кто бы говорил пусть тут грибы собираешь это хлебушек да? это ты тупой. Мои яды ты поломали, тварь. где это тупица пялиться. Всё-таки. Посадили обратно, мои ядки. Сыпь пялиться где-то. Тупица. я ещё не спалили, но ладно. Ладно. Реальность. О, кто-то с поделился. Спасибо. Адрин. Да, слушаю. Адрин, слушай. Я невидимый, я невидимый. Я же не вижу. Да, мы тебя не видим, ты Рена Инвиз. Наглеты. Да, да. Я Наглеты. богатые. Кто там кидается Да ничем. просто не вижу, я не вижу Рену Инвиз, она, она сама скрытность. Да, Рену Инвиз невидимая, это Рену Инвиз. Ладно, пойду. Там вдруг Рену Инвиз спрятались Ай. Чё ты ломаешь, офигел что ли? Ну, наркоман. Заметили, да? Она... Я пойду до... в дом. Здравствуй. Нет. Я тебе Нет, ночью на улице. Что, я тут живу, отстань. Тут Вика живет. Кто... Что, ты... Мне без разницы, давай валять сюда. Я теперь с Викой живу. Ты же, сёстры, Вот так, вот, да. Нас, вот так вот. Мать, Мы разводимся. Всё. Всё, мы разводимся, все. Свалила тебя. Иди со своим с... С Сашей. Не знаю, кто это, но все равно иди. Леть. Вышел отсюда, вылетел я с этого с моего дома. Тут компьютер есть. Нет, там компьютер. Хватит следить, пока что. У тебя там видео. О, само... Я тебе сказал, видео. ушел. Я Вышел. Вышел. Райчик. Вы. Так, привет, Джек. Вышла отсюда быстро. Бегом вылетели отсюда. Вышла быстро и сказал. Я ну сейчас, О, сейчас, сейчас я принесу лопатку и огрею одну балбисину. Горячим, когда он, его, похоже, в горячей воде держал, да? Да эта лопатка будет кипятке кипятке. Я потом Вики раз Что шлепну. Шлепну Вику и все. Осоздаю. А че мы тут стоим? Я тоже, кипятком шлепнуть. Блять сюда. А, а, а куда именно шлепнуть? Узнаешь, свалила сюда. Шлепни мне, интересно куда. А, сейчас проверишь. Так, ладно, все, этим. Надо закрыть все двери, чтобы всякие балбесы не входили. Да. Я огрею некоторых людей. Вот раз. Зашел! Только зайдешь сюда. Минус. Ты всё, ты, ты труп. Ты меня понял? Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, Я Не понял. Бежим тупица все я закрываю бежим быстрее Да, бегают люди ладно ничего страшного вроде бы не происходит так еще раз быстрее быстрее быстрее вот это мой дом вообще-то все до свидания так, бегу что-то возле дома Адриана. Нормальные какие-то, наверное. Больные люди, Сам конечно. Так. А вот я Адриана, короче, своего дома. Mm -hmm. mm. Ты лиса тупая, которая пялится тут. Mm. Как хорошо, что у меня во многих радостях. Их, лиса. лиса вот пора. Ладно. Обик. Э здесь? -э -э. Ты смотри там на собаку бедную. Хочешь от собаки Тупая походу? Тупая лиса, ты все мои действия озвучивать будешь? Давай. Да, буду все действия озвучивать. Вообще, как мне случилось, если я и говорю И потише шепотом? говори. Конечно, а я шепотом говорю. Угу. Тут рядом сидишь и шепотом. Мы глухие люди. Да, я же говорю. Все. На слышно. Буду всю спать. Всюду.